Мендут квинтавюрмит. Видео помощь вам для того, чтобы собраться в направиться в свадебную делегацию. Начнем с того, что э, раньше наши предки ездили пять раз. Это называлось Тавунсал. Э, в первый раз ехал один из родственников, который мог заприметить девушку, э, мог узнать все о ней, какая она. Работящая, какая она гостеприимная, какая она умная. Все это разузнал он вернувшись домой своим родственникам, тому или иному молодому человеку, которому они собирались взять в жены эту девушку. Ну, то есть они устраивали совет. Хойрсав это когда едут уже родственники, отца, дядя, со своей женой могут поехать, то есть, везут. С собой только борцыки и э, хойер саугис, одну посуду, одну тару водки. Э, едут, разговаривают, они рассказывают о том, что есть жених, есть такой парень, который хотел бы жениться на вашей девушке. Если они пьют эту водку, соглашаются, то тогда засылают уже третий раз свату. Конечно, это очень долгая церемония. Это длилось, конечно, не за один месяц, не за три, не за пять. Конечно, с момента рождения этого ребенка. Первые два сотоста могли еще пройти в младенчестве ребенка. То есть и жениха и невесты. Когда заключался уже контракт конкретный, да, уже пятый раз, когда приедут гости, Таунсау. Привозят они мясо, вареная полностью барана, голова, все они должны привезти. Привозят они водку, конфеты, печенье, борцыки, пять наименований из пищи, которую употребляли наши предки. Это считалось таун И естественно таун это уже считалось полным, законченным каким-то действием, именно посвященным обряду сотовства. Конечно я не могу утверждать, что было именно так, я рассказываю с тех слов, с которых вот, как видел я, как у нас старейшие нашего рода проводили все вот эти церемонии, все эти обряды, конечно в разных местностях, разных поселках все бывает по-другому, все отличается, но тем не менее вот сегодня я бы хотел рассказать именно как у нас я видел в своем детстве вот это. А, род мой происходит из а, Талтахан-Таузынского, а, который называется Каакнахан. Это поселок Туктун Кичнеровского района. А, мой род называется Курльдахан. Вот именно в нашем роду а, я расскажу, как проводились свадебные традиции, свадебные обряды. А, после того, как засватали Назначалась дата на то или иное число, когда уже договорились о том, что хрюмачха, что в переводе означало, что приезжает за невестой. У нас, допустим, у нас везут полностью постельную принадлежность, то есть постельный комплект. Это двухспальное одеяло, простынь, одну подушку и ткань для того, чтобы шить наволочку считала, что раньше, до э, приезда э, родных, когда приезжают за невестой, до этого приезжали, приезжала мама невесты и мама жениха. И вместе они э, готовили вот то, что они, у них будет стоять дома. То есть сторона жениха строила юрту, кибитку, сторона невесты готовила все, что будет находиться там внутри. Единственное, что кровать обязательно была жениха. Кровать была жениха и вешался кошек, что э, с калмыцкого переводит, переводится «полок над кроватью». Кышик, к, к сожалению, конечно, кышик в наше время это очень-очень большая редкость, кто сейчас Будет шить, то есть шить это не проблема, легко шить, по образцам можно найти. Но вот э, сам ритуал и церемония именно вот этого кюшик, он был очень длительным. Э, в тот момент, когда у невесты за неделю, за две недели до свадьбы собирали родственников и обмывали именно, благословляли э, э, э, э, преданные девушке, то в это же время на стороне жениха Собирались родственники, старейшины, благословляли их новую юрту, потому что юрта уже была, должна была стоять и уже должен был натянуть быть полок, то есть кошек. Количество э, со стороны жениха было всегда нечетное, да? 21, 19, то есть вот так, а возвращалось четно. Сейчас, в наше современное время, обязательно, чтобы не забыть, Такие вещи, как первое, э, это э, зянгнерка. Зянгнерка это то есть весть о том, что сваты уже на подъезде, мы полностью готовы, мы только просим разрешения у хозяев дома, э, чтобы войти, то есть начать какие-то свадебные обряды. Э, у некоторых э, говорится о том, что должен идти ахлач и второй, Допустим, у нас не имеет значения, что не охлачь это, это, однозначно нет, и не второй. Ну, может поехать второй и какой-то мальчик. То есть вот так они едут, бутылка водки. Вообще везут, если по-правильному, две бутылки. Раз два человека объединяет свои сердца, поэтому везли две бутылки водки. Борцки, конфеты, печенье, такой небольшой пакет собирается. Привозят, когда проходят в дом, некоторые заблуждаются о том, что именно в этот момент должны в дом занести день Это не так. Цаганидэн приносится только с делегацией, вместе со свадьбой. И вот когда они дают добро, они разрешают, они говорят, что мы вас ждем, что мы готовы. Тогда они разворачиваются, возвращают свои делегации и им сообщают о том, что их принимают, они могут их встретить. У дома, которого, в котором находится невеста, выгружают все подарки, которые с собой привезли. То есть везли, ну вот первое, я сказал о том, что это зенгенерка, второе это подушка, два метра ситцевой ткани, иголка, нитка, это все свое. И плюс сопровождение этого обязательно должны варить чай у невесты. Чай варится полностью из своих продуктов, которые везем. То есть это молоко, соль, чай, заварка, масло, конфеты, печенье и опять же литр водки. Две бутылки водки. Это называется Дерри тот день, когда выезжает, вот первое – это зянгинерка, второе – это подушка, вот то, что я озвучил, и Деринерка называется, да, то есть, которые благословлять будут, именно окроплять водкой. Это вот именно то, что сопровождает подушку и чай. До этого обязательно варят барана полностью. Есть такие рода, которые не везут с собой баранью голову. То есть, если у них в роду были какие-то гелюнги, Приведу пример, это в Малдивецком районе, поселок Ханата, есть рот Дожджи Вот насколько мне известно, там они никогда из дома не выносят баранью голову. То есть головы они оставляют дома. Но во всех других случаях, конечно же, обязательно, и раз там говорится, что бюкль хоя намахан, то есть бюкль это целое, и баран должен быть полностью сварен и принести в дар именно той семье, у которой берут девушку. Оставляют дома язык и нижнюю челюсть. Голову нельзя разваривать, чтобы кости не сильно торчали. Вот Где какие-то есть отверстия, можно помазать масло. Еще на голове, на лбу вот, вареной головы делают надрез. Надрез в виде ромбика. Кто-то делает в виде звездочки, что-то, то есть тем самым, что а, от этого барана берут дейджа, то есть малынкишик. Я считаю, что малынкишик действительно для нас самое главное, что, а, чтобы не перевелся себе скот, а, чтобы вот этот баран, который был прин... убит ради того, чтобы совершить какие-то обрядовые части и чтобы... Всевышний и духи вознаградили и благословили. Поэтому как бы это, это живое существо было выращено своими руками, то есть своим, своими силами, и поэтому нельзя просто так кому-то отдать, ну и все. То же самое, вот, знаете, отклонились немного, да, когда молоко дают, всегда молоко отливает назад, то есть дейджи. То есть поэтому дейджи нельзя никому, никогда выносить из дома. Тем самым вот, у нас, в нашей семье, соблюдается вот, именно свадебная добычах. Именно вот, баранья голова делают небольшой надрез. На этот надрез, на это место, где вырезали эту кожу, э можно помазать масло. Потом, варя, потом везут живого барана обязательно. А, то количество спиртного, которое дог было договорено на сватовстве. А, собираясь в делегацию. Конечно, сейчас стало модным, что... Отдельно везут Берячу На самом деле, испокон веков это было. Почему он назывался Берячу Днухуэ? Берячу – это те женщины, те снохи, которые готовили это все да, на свадьбу, именно на стороне невесты, помогали. Все. И вот им в знак уважения разрешали из того всего привезенного количества взять то, что они хотят. Традиция была такая, но сейчас я не знаю, с какой тенденцией так все поменялось. Такая вот странно немного, э идет движение каких-то вот. Находится когда люди, ну конечно, меня, у всех мнения разные, каждый по-своему представляет, каждый по-своему видит, но вот именно хочу сказать о том, что берячь ну -э заключался именно в том, что э эти женщины, с снохи того рода брали дейджис того привезенного. И обязательно с вареного барана они брали грудинку. Грудинку ели только с ноги. И вот когда сейчас, в нынешнее время, когда отдельно делают красивую корзину, оформляют для берячки, никогда нельзя забывать о том, что туда нужно положить баранью грудинку. Выезжая из дома нельзя забыть доктор Девиль. Доктор Девиль – это материал. Сейчас это можно, э, общепринятым уже можно сказать, что привозят э, готовое какое-то изделие, то есть, которое девушка потом может одеть. Но когда шили, э, когда привозили ткань э, до 3 обязательно его нужно встряхнуть и также положить на плечо э, невесте, которую забирают в снохи. Есть разница между правым и левым плечом? <связывая> я считаю, я не знаю, различия вот именно правым и левым плечом только субэтническим группам. То есть у Турвудо на левое женщинам, на правое мужчинам. Ага. У Дурвудо уже а все дается на правое плечо и мужчинам и женщинам. Ага. То есть в этом нет, это только вот как бы территориальные и субэтнические отличия. Приезжают две женщины, главная роль, конечно же, у Имгн она должна руководить всем процессом. Если охлаждение немного не справляется, это не обязанность второго, который едет, да? Хойртахчебалатнахцхэнь. А обязанность э -э, имгн. То есть она старшая, почему ее и послали старшей, она должна руководить процессом. Заваркой, чая. Раньше могли подшутить и вот в кипящую воду добавить очень много соли. Потом, естественно, нужно было переваривать, но так как раньше свадьбы ночевали, поэтому как бы было время на вот эти все шутки, игры, игры да, какие-то, чтобы они, для того, чтобы это было весело. Сейчас стало модным то, что, ну, отправляют, да, если Ахлачи, муж, его жену отправляет имган, если второй, Нахцхань, он вторым едет, и его же жену отправляет беры. Это было неправильно. Раньше э, снохи только имели право ездить только по отцовской стороне. Сейчас просто, чтобы не обидеть родственнику, как бы немножко так современнилось. А раньше, конечно же, только со стороны отца. Вся делегация составлялась только из родственников папы. Кюкнардаса mm -hmm. это обозначает то, что делегация, которую провожает во время свадьбы, это называется кюкнардасеух. А берн тюркен — это непосредственно, который приезжает через неделю. Сейчас, в наше время, приезжает через неделю да? мама, невесты, близкие родственники, родной там брат, родная сестра. Вот это называется берин тюркен. После этого есть такое обычай, как называется тюркшинха. Это значит уже молодая семья во главе семьи. Жених, тот, да, допустим, молодой человек со своей женой приезжает к родителям невесты. Приезжают они с подарками, приезжают с подарками, э, дарят, допустим, золотые серьги, золотое кольцо отцу, золотое серьги маме там, да, в знак того, что их дочь живет в достатке, благополучие, все у них хорошо, семья в достатке. То есть они приезжают отблагодарить родителей невесты. Нет такого различия, что прям им нельзя долго сидеть, им надо до 12 ночи уехать, такого нет. Раньше все свадьбы, они все ночевали. То есть они ночевали, на следующий день утром они просыпались, и со всеми вместе они пров... заново варили чай, и вот тогда провожали ходнор. Обязательно в дорогу ходнор, даже если они уезжают в 11 ночи, им нужно сварить свежий чай, и преподнести, и сказать то, что вот, вы уезжаете, вам на дорогу свежий чай. К сожалению, этого никто не делает, потому что это все происходит в ресторанах, в ресторане, да? Поэтому как бы... А людей, знающих этого, к сожалению, очень мало. Ходнер просто... Самое главное, напоить у двери на расколе. И все. Они считают, что это провод А то, что сварить им свежий калмыцкий чай на дорогу, вот это знак большого уважения. Делегация со стороны невесты Уходив, они должны обойти стол, где сидит молодая пара по часовой стрелке и преподнести своей девушке подарки. Ну, сейчас это, допустим, деньги, да? То есть каждый из этих делегатов должен подойти к ней, сказать ей хорошие слова, чтобы она жила счастливо, подарить ей деньги и дальше спуститься вниз, и уже тогда они могут смело уходить. Вот, вот это самый главный тоже обряд. Когда делегация невесты выходит на улицу, за ними следует жених. То есть обязательно он должен их провести. Раньше они могли а, сесть на машину, выехать куда-то за предел, то есть если это в сельской местности, то они выходили, провожали их на дорогу. Именно сам Кюрген провожает э, делегацию. Вот это обязательно, сейчас это должно соблюдаться. Утса Золхука, это означает, то есть преподнести дар именно вот этот крестец барани вареный. Его преподносят только тем, кто приехал к Юкнардасе. Когда они уезжают домой, им дорогу дают Утса, и, и они должны домой довести, сварить там чай. Вся делегация должна полностью вернуться домой, из, в тот дом, откуда э, провожали девушку. Недопустимо, что по пути досядет, по пути высидет, вылезет. Вот это недопустимо, это считается большим э, грехом. Этого нельзя делать категорически. Та же самое, что в похоронной процессе, когда идет, никогда нельзя подсаживаться и высаживаться. И свадебная, это то же самое. Почему они очень откликаются, перекликаются свадебной похоронной Девушка считается, что она умерла. Все в ее семье. Почему делают? Галтайрад, вот этот живой баран, который был привезен, его преподносят жертвоприношения, им делают, разводят костер и какие-то именно части барана сжигают в этом костре, который делается только когда человек умирает. И вот, вот эти все очень перекликаются. И почему невесту раньше из дома выносили на руках? Потому что считалось, что она умерла. То есть ее выносили на руках, сажали на лошадь и вот так увозили. На следующий день давали ей новое имя. Вот, вот это, вот это все менялась полностью судьба этой девушки. То есть поэтому считается то, что якобы девушка умерла в том роду, все. И поэтому вот эти все обряды очень похожи. кал делают только когда родится сын, когда выходит девушка замуж и когда умирает человек. Момент вывода невесты из отчего дома девушки. Начнем с того, что ей сначала родители дают испить молоко, то есть царан-идай. Потом ей отстригают ногти и волосы, которые на затылке. То есть это обозначало кишик. То счастье, то э, ласку, то любовь, которую вложили в нее родители, она непосредственно должна благодарить и это остаться должно дома у родителей. А, опять же кишик это такой э, Кишик и Дейджо самые основные такие понятия, которые никогда нельзя забывать. И вот они... Когда у торводу девушку выводят из дома, выводят из дома, накрывают белым платком. Это только у турвуду. А У дельфинов есть отличие в том, что платок повязывают на голову. То есть свой платок привозят они халимгар то есть назад, то есть покрывают голову молодой снахи. Можно этого и не делать.